Так, здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Как вы меня слышите и видите? Напишите, пожалуйста. Я хочу знать. Напишите, как работает микрофон и видео. Привет, Кьяра. Привет, Франклин. Привет, Перти. Привет, Ильдефонса. Так, как вы меня видите и слышите? Напишите, пожалуйста. Так, напишите, пожалуйста. Я тоже вам пишу. Вы меня видите и слышите? Угу. Напишите окей, поставьте лайк, пожалуйста, чтобы я знала. Привет, класс! Так, пишите, пишите, пожалуйста. Угу. Я хочу знать, как вы меня видите и слышите. Так, окей, хорошо, отлично, добрый день! Добрый день, дорогие друзья! Я надеюсь, что у вас все хорошо. Отлично, отлично. Привет, привет, привет. Хорошо. Вы можете писать в чате, пожалуйста, только по-русски. Я буду говорить на медленном русском языке. И если вы что-то не понимаете, пишите тоже по-русски, что значит, и я попробую объяснить лучше. Хорошо? Так, сегодня у нас тема экономика. В русский язык тема экономика. Конечно, мы не будем говорить о экономических инвестициях, об инфляции. Я тоже не знаю эту тему, поэтому мы будем говорить о, о том, о чем, может быть, вы будете говорить с вашими друзьями, Привет, Мария, привет, Дарио, да-да-да, всем привет. Да, значит, это будет тема больше о, о работе, о деньгах, то есть все только полезное. Вы, пожалуйста, ставьте лайк, пишите. Также, если хотите, вы можете сделать донат, но это не обязательно. Привет. О, я вижу греческое имя, я не читаю гречески феодора я думаю да хорошо хорошо тема экономика мы начинаем во первых в русском языке есть такой интересный нюанс мы можем сказать экономика и экономия экономия и экономика экономия экономия это когда мы экономим деньги это когда мы не Покупаем много, потому что, может быть, у нас немного денег или у нас другие планы для этих денег. Это экономия. И экономика, экономика – это глобальный феномен. Есть факультет экономики, есть экономика страны. Мы можем сказать в нашей стране хорошая, здоровая экономика. Кстати, сейчас все знают, что, да, экономика не идеальная везде, потому что у нас был и еще есть э, кризис экономический. Но я надеюсь, что когда у нас будет вакцина, и опять будет туризм, и путешествия, и рестораны, и если вы в этом секторе работаете, я вам желаю э, еще немного подождать. «Привет из Боливии», «Привет, Эрик». Когда я не знаю, как читать ваше имя, да, «Привет, Мария». Хорошо, да. И, значит, экономия, когда мы не тратим деньги, тратить – это что-то покупать. И экономика – это что-то глобальное. И у нас есть тоже слово «экономный», «экономный». И экономический. А когда вы слышите эти слова, я их говорю, вы слышите, пожалуйста, повторяйте. Никто вас не слышит, но повторяйте много раз. Экономный человек ⁇ это человек, который не любит э, тратить деньги для, может быть, ненужных вещей. Да? И экономический – это когда мы говорим об экономике. Например, экономический кризис. Мария, будете писать диктант? Нет, мы не будем писать диктант, потому что эм, я потом не могу его проверить. И это более интерактивный такой формат. да. Хорошо. Значит, экономный – это человек, который не любит тратить деньги. И экономический – это что-то глобальное, Например, экономический подъем, Мы потом посмотрим, что это. Или экономический спад. Да. Так, пишите ваши примеры. Пишите, вы экономный человек? Например, я думаю, что я экономный человек. Да. Если вы девушка, вы тоже можете сказать, я экономный человек. Напишите, например, я... Экономный человек. Когда я что-то люблю, я не экономлю, но, например, у меня никогда не было айфона. Я могу сказать, что я экономный человек. Хорошо. Хорошо, давайте посмотрим, какие есть интересные, полезные слова, когда мы говорим об экономике. Ну, экономика – это работа, да, люди получают деньги, люди платят деньги и когда компания берет человека мы говорим нанимать нанять нанимать нанять а работника например нанимать нанять работника значит взять на работу так ман моя жена очень экономная девушка хорошо а вы да а нанимать Нанять значит взять работника, да. И пассивная форма, например, она была нанята, например, Икеей. То есть Икея ее взяла на работу. Привет, гречанка. Хорошо. Она была нанята, значит, она получила работу. Хорошо. И когда нас нанимают, мы начинаем зарабатывать деньги зарабатывать заработать зарабатывать заработать деньги да. зарабатывать заработать значит получать деньги потому что мы работаем и когда мы говорим о человеке мы можем сказать просто он хорошо зарабатывает, она хорошо зарабатывает. Повторяйте, пожалуйста, эти слова. Да? А, да. И тоже хорошая фраза. А когда мы можем что-то купить, мы хотели что-то купить, и мы это купили, потому что мы много работали, мы можем сказать «я заработал» или «заработала» на квартиру на плюс винительный это значит что я работала много и достаточно денег получила чтобы купить квартиру я хочу заработать на машину я хочу заработать на дом да? но это будет заработать вот. что еще ну когда мы работаем мы получаем зарплату все знают это слово Получать, получить зарплату. Если вы работаете на компанию, да, вы получаете зарплату. Например, я индивидуальный предприниматель. Предприниматель – это как бизнесмен, бизнесвумен. Я не получаю зарплату от начальника, но если вы работаете на компанию, мы говорим получать, получить зарплату. Получить, получить зарплату. А, и когда мы говорим о людях, которые работают, например, вообще, это рабочая сила. Рабочая сила – это все люди в стране, как социальный феномен. Например, можно сказать, в этой стране дорогая рабочая сила. Дорогая рабочая сила. Значит, что если вы компания и у вас люди работают, вы должны платить много. Так, дорогие друзья, я не вижу, чтобы вы писали. Пишите, пожалуйста. Напишите, в вашей стране дорогая рабочая сила или дешевая рабочая сила? Напишите, в моей стране. Можете написать, в какой стране. А дорогая или недорогая, или дешевая, дешевая, рабочая сила. Это значит, если я, Татьяна, открываю компанию в вашей стране, фирму, я должна много платить или мало платить. Напишите, напишите, пожалуйста, пример. Например, где я живу, во Франции очень дорогая рабочая сила. А я знаю, что, может быть, еще в Таджикистане, Узбекистане а недорогая рабочая сила. В России зависит, может быть, дорогая иногда, зависит от сферы. Так, в Австрии очень дорогая рабочая сила, в Англии дорогая. А, хамзах я живу в париже тут дорогая рабочая сила а хамзах я тоже в париже хорошо да пишите пожалуйста ваши примеры сила сила это лух да, сильный но здесь это как социальный термин рабочая сила хорошо очень интересное экономическое слово так и также синоним дорогая рабочая сила это мы говорим Высокие. Высокие зарплаты. Угу. Это когда надо много платить, много платить денег. И когда нам можно немного платить, это низкие зарплаты. Пожалуйста, пишите активно. Да, пишите. У вас в вашей стране высокие зарплаты или низкие зарплаты. Напишите. Тоже. Так... Значит, дорогая рабочая сила – высокие зарплаты. Недорогая рабочая сила – низкие зарплаты. Пишите, какие зарплаты в вашей стране. Угу. Зависит от сферы, конечно. Например, сейчас в IT, да, программисты, я думаю, что они везде получают сейчас высокие зарплаты. Да. Но, например, такая профессия, как врач, доктор – Например, во Франции или в Европе у них обычно высокие зарплаты. В России у них могут быть низкие зарплаты. Да, обычно низкие зарплаты. Хамза в Париже высокие зарплаты. Хорошо, спасибо. Пишите, друзья. В Греции низкие зарплаты. Понятно. Хорошо. Спасибо. Так, теперь, если человек потерял работу, такая неприятная ситуация, мы говорили... Когда мы получаем работу, это нанимать, нанять. Компания нас нанимает. И когда мы, у нас больше нет работы, компания увольняет. Увольнять, уволить. Увольнять, уволить. Так, Франклин, в Венесуэле зарплаты низкие. У нас есть Франция, Греция, Венесуэла, разные части. Хорошо. Увольнять, уволить. А, да, увольнять, уволить это когда фирма говорит до свидания. Да. В Испании обычно низкие зарплаты. Джон, зарплата зависит от карьеры, от работы, от должности. Хорошо. Так, увольнять, уволить, когда компания говорит до свидания. И обычно, когда, например, Андрей потерял работу, мы говорим Андрея, это винительный, да, родительный, уволили. Андрея уволили, меня уволили. Да, это значит, что компания сказала до свидания. И есть страны, где это катастрофа, это все. Если нас уволили, мы больше не получаем зарплату, но есть другие страны, где... Государство, вы знаете слово государство. Государство – это наша страна, это лидеры страны. Да? Есть страны, где государство помогает. То есть есть места, где, если вас уволили, это катастрофа. А если есть страны, где это не так страшно, можно отдохнуть, поехать в отпуск, то есть зависит. Так, я вижу, что 43 человека смотрит и только 19 лайков. Поставьте, пожалуйста, все лайк, чтобы мое видео было более популярно в YouTube. Да, значит, меня уволили, его уволили и так далее. И еще синоним, очень хороший синоним, увольнять, уволить, можно тоже сказать... Может, я уверена, что вы не знаете это слово. Сокращать, сократить. Я пишу вам в чате. Сокращать, сократить – это тоже уволить. Сокращать, сократить – значит сделать меньше. Да? И компания говорит, а нам не надо так много людей. Мы хотим меньше работников. И они сокращают. Значит, мы можем сказать, меня сократили, как Сократ, да? Меня сократили. Вот такой неприятный, эм, неприятный момент. Ага, ильдефонса увольняться. А очень хорошее слово, угу. хорошее слово. Увольняться значит я сам, я сама говорю, что я не хочу работать с вами, да? Очень хорошо, Эльдефонса, да. Я уволился, если я мужчина. Я уволилась, да, сь, это сама. А, так, привет, Камал. Дарио, если я увольняю, увольняю сам, если вы босс, начальник, да, вы увольняете, вы увольняете ваших сотрудников, да, да, мы можем сказать, я, мы уволили, мы уволили его, мы уволили его, да, вот так. Тоже очень неприятно, конечно, для начальников тоже очень неприятно увольнять своих сотрудников, особенно если компания маленькая, это очень грустно, конечно, да? И этот феномен, когда нас уволили или когда когда много компаний говорит до свидания, это увольнение. Увольнение это феномен. Да? Например, у нас в нашей фирме будет массивное увольнение. И еще неприятное слово, мы сейчас говорим о грустных вещах, а потом будем о более позитивных. И когда в стране много увольнений, как сказать, кто знает, как сказать, когда в стране мало работы, когда люди без работы. Так, ага, Дарио, вы хотели сказать, уволился. Да, если мы сами решили, мы говорим, я уволился, я уволилась. Но осторожно, потому что это только в фирме и если это министр, например, или президент больше не хочет работать, мы говорим, например, «министр экономики отдал в отставку». В отставку». Это значит, министр сказал, что я больше не хочу. Да. Так, Камал, нам всем надо финансовую грамотность. Да, очень хороший термин, финансовая грамотность. Это когда мы знаем, как работает экономика, как правильно экономить, инвестировать. Да. Мне кажется, сегодня у людей хорошая финансовая грамотность. Лучше, чем раньше. Да? Так, значит, мы сказали. И как сказать, друзья, когда стране много, у людей нет работы, да, Джон, экономический спад, хорошо, но лучше сказать безработица, это феномен в стране, когда э, у людей немного работы. Камал, вы инвестируете? Камал, да, я чуть-чуть инвестирую, но... Долгосрочные инвестиции, значит, на 10 лет, да, я не спекулирую на рынках, вот, так, хорошо, безработица – это когда у людей нет работы в стране, вот. хорошо, ну что, это были такие неприятные термины, да, увольнять, уволить, сокращать, сократить, безработица – а теперь давайте посмотрим чуть-чуть лексику денег когда у нас есть деньги национальные например у меня здесь есть рубли 100 рублей 50 рублей и тоже у меня есть уникальные 100 рублей это специальные 100 рублей с чемпионата мира по футболу помните да вот я их конечно не буду тратить это мои да и да когда у нас есть национальные деньги по-русски мы говорим валюта валюта я думаю это латинское слово до да? валюта валюта это национальные деньги например в какой валюте вы храните деньги, да, в какой валюте вы храните деньги, это я не прошу вас отвечать, конечно, это очень личный, персональный вопрос, в какой валюте вы храните деньги, это значит в банке у вас деньги э, в рублях, в долларах, в евро, да, валюта, Напишите, какая у вас национальная валюта. У вас доллары, у вас рубли, у вас э, э, гривны, иены, может быть. А, очень интересная валюта в Великобритании, я не знаю. Ага, Камаль, сумма, сумма, как интересно, сумма. Это валюта какой страны, Камал, я не знаю. Так, пишите, какие, какая у вас валюта? Очень интересная лексика, да? Пишите. Я уже покупала, конечно, рубли, евро, доллары, никогда. А, м -м, что еще? Фунты стерлинги. В Греции сейчас карантин, безработица. Так, так. Джон, USD, что это такое? А по-русски? Евро, конечно, да. И, ага, узбекистанская валюта. В Турции лира. Угу. Узбекистанская валюта сум. А, камаль, я очень хочу поехать в Узбекистан. Фунт. Египетский фунт. В Египте фунт. Вау, как интересно. Хорошо. Фунт. Фунт стерлингов. Фунт стерлингов. Это в Великобритании фунты, стерлинги. Интересно, да, стерлинги. Вот, например, такая интересная валюта. Гривна в Украине, то есть вот так. Хорошо, хорошо, валюта. А, и что может у нас быть с валютой? Ну, может быть, например, инфляция. Так, в Швеции кронор. Амар, добрый вечер. Ага, хорошо. Так, Паула, вы говорите о зарплате и налогах. Мы об этом поговорим. Американские доллары. Вот, Джон. Так, у нас с валютой может быть инфляция. Биткоин. О! Кто покупает биткоины? Я не покупаю, потому что я не понимаю в этом. Так, я могла... Сделать у себя на сайте опцию платить в биткоинах, чтобы мне платили в биткоинах. Но я это не сделала, потому что я не понимаю ничего. Да. Инфляция – это когда все стоит дороже, и это значит, что наши деньги чуть-чуть дешевле, если я правильно понимаю, да, инфляция. Так, Франклин, в Венесуэле доллары? Валюта. А почему? Потому что такая ситуация, да, может быть, ваша национальная валюта, у нее проблемы. Да? Напишите. Интересно так, потому что я не очень хорошо смотрю, слежу за политикой, экономикой. Да, инфляция, когда все чуть-чуть дороже, и когда, получается, наши деньги чуть-чуть дешевле. Да? Например, очень интересно, в России, если вы храните деньги в банке, хранить, значит, они там, и вы ничего не делаете. И если вы храните деньги в банке, вы получаете проценты много, может быть, много, но, например, во Франции вы практически ничего не получаете, и наоборот, вы платите за кредитную карту, за какие-то опции, я была, когда я приехала во Францию, я была удивлена, как сюрприз, что я должна платить банку, а не банк мне, и это было странно, ну, это так. Инфляция также а, может быть очень неприятная вещь, это девальвация, это все знают, и... А, если я правильно понимаю, это когда деньги стоят очень мало. Например, в восьмом году в России был большой экономический кризис, и доллар, рубль стал очень дешевым. Я помню, этот период, это было там хлеб стоил 10 тысяч рублей, И... Все было очень дорого. Я читала в истории, были такие моменты. И девальвация, я думаю, это когда государство говорит, что сейчас это тысяча рублей будет как 1 рубль. Я думаю, что я правильно говорю. Да? То есть когда деньги девальвируются. И это с одной стороны значит, что это очень плохо, кризис. Но с другой стороны... Если у вас миллион рублей, и вы, хлеб стоит миллион, то это неудобно, поэтому есть девальвация. И да, теперь давайте поговорим о разных этапах экономики. Ничего специфического, только термины, которые можно услышать в разговоре с друзьями, по телевизору, по радио, в газетах. А, уже написал, я думаю, написал Джон, хорошее слово, экономический, да, спад. Угу. Привет, Бехзот, привет. Да, когда у нас экономика идет, так, фу, хороший результат экономики, мы говорим, это экономический подъем подъем, это значит экономика, шух, хорошая. Ставьте лайк, пожалуйста, и вы можете делать донат. Мне еще никто никогда не делал донат в чате, и очень хочу посмотреть, как это. Экономический подъем, это так, шух, да? Можно сказать страна переживает экономический подъем. Она переживает экономический подъем. Значит, И я 100% уверена, дорогие друзья, что после этой пандемии, после этого кризиса, я уверена, что будет экономический подъем. Потому что не знаю, как вы. А я очень хочу путешествовать, очень хочу ходить в рестораны, хочу... Э, э, все хочу. И это значит, что я буду покупать, тратить и, в принципе, должен быть экономический подъем, я надеюсь. Да? Значит, я уверена 100%. И наоборот, когда вниз, это экономический спад. Так, экономический спад ⁇ это когда, наоборот, экономика идет вниз. Да. экономический подъем экономический спад о спасибо Джон вы сделали донат в долларах спасибо большое так хорошо а, ура. и да экономический подъем экономический спад экономический подъем экономический спад и когда очень плохая ситуация мы говорим кризис да? Кстати, есть люди из Греции. И я думаю, что кризис это греческое слово. Да, греческое слово кризис. И да, кризис это совсем плохая ситуация. Как, наверное, как сейчас. Чуть-чуть есть сферы, где это кризис. Но я уверена, что будет подъем. Э, хорошо, мы знаем это слово кризис. Как можно сделать фразу? Потому что Знать лексику ⁇ это одно, но как можно сделать фразу? Например, можно сказать, опять, страна переживает кризис, страна переживает кризис, можно сказать, наступил спад или наступил подъем, наступил это, когда какой-то феномен пришел, наступила весна, наступила зима, наступил спад подъем, да? наступать, наступить. А что еще можно? Когда что-то негативное, мы можем сказать разразился. Это что-то, это какой-то кризис, да? Разразился экономический кризис. Это плохое. Так, Паола, у нас раньше была итальянская лира, но сейчас во всей Европе евро. Да, для всех членов ЕС. Хорошо. Я думаю, что в Испании было Песо. Да. А, да, хорошо. Значит, наступил кризис или наступил подъем, раздразился кризис. Страна переживает кризис. Дорогие друзья, в понедельник, я думаю, под видео будет список лексики. Все лексики, которые я говорю, у вас будут. Будет список, поэтому ставьте, пожалуйста, лайк. Хорошо. Так, когда у нас, например, кризис или спад, что делает обычно государство, нормальное государство? Что делает? Вы уже знаете, государство – это лидеры страны. Государство обычно помогает. но помогает – это такой глагол примитивный. Вы уже хорошо говорите по-русски. Вы можете сказать государство, «государство выплачивает пособия». Я вам скажу сейчас. Да, добрый день, Шукруло. Привет. Хорошо, государство выплачивает пособия. Пособие – это... Деньги от государства, когда нам нужно помочь людям. Например, родители соло, да, родители, которые воспитывают детей одни, они получают пособия. Люди, у которых уволили безработные, безработные получают пособия. А, то есть пособие – это деньги от государства. А, например, я, когда была студенткой во Франции, получала... А, нет, я не получала пособие, я получала э, бесплатную страховку. Страховка – это э, деньги для медицины. Вот, я получала бесплатную страховку. Франция – это прекрасная страна для пособий а, Да, а, писета амар понятно хорошо писета в испании да значит выплачивать это обычно какой-то большой организм а, дает деньги это выплачивать мы не говорим я выплачиваю я выплачиваю деньги ресторану нет это государство Дает регулярно, выплачивает пособие. Если у вас ребенок, и он живет с другим родителем, мы говорим, я выплачиваю алименты, например. То есть выплачивать – это хороший глагол, когда это регулярно, и это что-то административное, официальное. Хорошо? Так, хорошо. А пособие – это помощь. Что еще? А, может быть, такой самый трудный, самый новый термин экономический, который я, например, не очень хорошо понимаю, но в прессе, по радио очень часто можно слышать и видеть. Это ВВП, это аббревиатура. Кто знает, что значит ВВП? Кто у нас специалист? А по финансам напишите, кто знает, что такое ВВП. Раньше в Испании еще была Реаль. О, Реаль, Песета, Евро. М -м, какая история. Так, хорошо, пишите, дорогие друзья, что значит этот термин, это аббревиатура ВВП. Это не Владимир Владимирович Путин. Нет, это не Путин. Потому что ВВП – это тоже Владимир Владимирович Путин. Нет, это экономический термин. Кто знает, что значит ВВП? Ага. Бегзот. Каждому ребенку выплачиваются алименты. Зависит от страны. А, все по-английски пишут GDP. А по-русски? Хорошо. Да. ВВП – это валовый внутренний продукт валовый внутренний продукт валовый я не очень понимаю что это значит это финансовый термин и в физике, и в экономике но это значит что это так валовый внутренний продукт отлично молодцы Ман и manLER хорошо да валовый внутренний продукт как я понимаю это все деньги, которые получает страна, правильно? Все деньги, которые получает правительство. И потом мы делим, да, делим на количество людей в стране. И это дает цифру, сколько каждый человек в стране, сколько он или она как может получить. Да? Я правильно понимаю? Спасибо, Дарьо, Дарьо, вы, вы всегда помогаете моему сайту каждый месяц, спасибо большое. Да, э, значит, внутренний валовый продукт, валовый внутренний продукт, это для меня, это такая цифра мистическая, вы видите, что я не эксперт в экономике. Нет, Каспер, нет, неправильно? В общем, я так поняла, что если это хорошая цифра, страна, значит богатая, если маленькая страна не очень богатая. Напишите мне правильно или нет. Пишите. Вы. Да, но я знаю, что, например, есть страны, например, Япония, где этот ВВП не растет, но все равно экономика здоровая, поэтому я не знаю. Ага, Гаспер говорит no, Ахмед говорит yes. Я не знаю. Хорошо. И Но мы говорим когда мы читаем об экономике страны, мы говорим ВВП на душу населения. Это самый сегодня такой трудный концепт. Душа. Вообще душа – это что-то такое виртуальное, мистическое. Но вообще это тоже значит человек, индивид. И население – это люди в стране. Значит... ВВП на душу населения – это значит, э, м, как, какой экономический потенциал на одного человека. Мне, мне стыдно, что я не знаю. Хорошо. Хорошо. Ага, GDP. Ага. Хорошо. В общем, ВВП – это цифра, которая должна показывать экономические параметры страны. Хорошо? Так. А, и несколько фактов несколько фактов о россии интересных для вас это все из википедии какая в россии средняя зарплата давайте поиграем средняя зарплата на человека да? средняя значит не большая не маленькая средняя да. то есть статистически, сколько человек получает в стране. Как вы думаете, ну вот в долларах, в долларах, не смотрите в интернете, ну как вы думаете, дорогие друзья, средняя зарплата, так, Каспер, специалист в экономике, GDP ITS, я не знаю, что это. Так, хорошо, дорогие друзья, как вы думаете, в России, поиграем, какая средняя зарплата в России на человека, это... Я думаю, это в 2020 году. Ахмед, 1500 долларов, вау! Нет, нет, это очень много, вы пишете, Ахмед. В месяц, в месяц. А я думаю, в Германии высокий ВВП. Да, но это не значит, что люди богатые, понятно. Да, я поняла. Угу. Так. Ага, 700 долларов, Дарио пишет 400-500 долларов. Угу. Кто еще как думает? 500 долларов, бегзот. Угу. Недалеко, недалеко, да. Википедия пишет, что в 2020 году это было примерно, то есть, так, да, 490 долларов. В месяц 490 долларов в месяц это средняя зарплата но осторожно потому что доллар он может туда сюда и в рублях это 35 где-то 35 тысяч рублей а, нет ильдефонца не 600 евро меньше До да, 35 тысяч рублей да это да это где-то 500 долларов, вот. Но в долларах трудно говорить, потому что доллар в России растет, падает, растет, падает, так что вот в рублях это лучше. Хорошо. Вот это много или мало, я не знаю. Я думаю, что это посередине, да. Вот. Хорошо. Ну что, вы удивлены, дорогие участники? Я удивлен. Я удивлена. Я удивлен, я удивлена. Это значит, это для меня сюрприз. Я это не ожидал, не ожидала. Мы удивлены. А я удивлена, потому что я думала, что меньше. Может быть, очень много людей, которые много зарабатывают. Но я думала, что меньше. Но я удивлена. Вот 500 долларов сейчас. Может быть, потом будет по-другому. Хорошо. Камаль всем желает финансовой независимости. Да, согласна, да. Хорошо. Интересная еще какая интересная информация? Когда люди получают деньги, в России зарабатывают, получают зарплату, на что они тратят деньги? Тратить, потратить, тратить, потратить на плюс винительный значит. Покупать что-то, да? покупать что-то, платить, тратить, потратить на... Например, я сейчас мало трачу... А нет, я сейчас трачу деньги на уроки вождения. Я учусь водить, это ужасно, ужасно трудно. И во Франции очень-очень дорого. Это хорошо, что я не путешествовала в этом году, потому что эти во Франции платить за... Уроки вождения – это почти как купить машину, но старую машину, да. Вот, тратить, потратить на. И на что, на что люди в России тратят? Тоже статистика из Википедии. 75% – это э, покупки, покупки товаров и услуг. Товары – это вещи. И услуги – это сервис. Вот, 75% – товары и услуги люди покупают. А процентов это обязательные платежи. Платежи – это когда мы платим. И обязательные – это может быть электричество, телефон, вода. Вот, это обязательные платежи. Сбережения 8%. 8%. Это тоже такое слово интересное, много интересных слов для вас сегодня. Сбережения – это экономии. Сколько люди экономят? И я не знаю, есть финансовые специалисты, они говорят, что нужно экономить, не знаю, 20% или 30%. Не знаю вот но 8 процентов россии средняя цифра опять люди тратят на сбережения так мои волосы они мне надоели я не знаю что с ними делать извините вот да сбережения это люди не тратят а например кладут в банк вот сбережения и а интересно 4 процента 4 процента это покупка покупка иностранной валюты то есть когда люди получают зарплату они покупают иностранную валюту то есть они покупают евро доллары может быть как инвестиция или чтобы путешествовать так, Камал говорит, 20% надо экономить. Понятно. Гаспер, 70% экономлю. Вау, вы едите только, э, только рис и пьете воду. Так, Амар, думая, что средняя зарплата в Алжире 300 долларов в месяц. Понятно. Я думаю, что иногда, если зарплата небольшая, но если вы живете в этой стране, можно жить хорошо, если все недорого. Но, конечно, если мы хотим поехать в другую страну, и там дорого, это проблема. Например, я а, была в Швейцарии один раз. Вы знаете, Швейцария, страна. И когда я увидела цены, я была просто в шоке. Один сэндвич стоит 15 евро. Я была студенткой тоже. И да... Если вы работаете в стране и получаете зарплату, где бутерброд стоит 4 евро, и потом вы едете в страну, где это 15 евро, это, конечно, шок, поэтому зависит. Так, Гаспер, рис, вода и фасоль, понятно, хорошо. Да, вот такие интересные, такая информация. Значит, 75% денег люди тратят на товары и услуги, покупают что-то. 12% обязательные платежи – это телефон, да, интернет. 8% экономят, ну, не так плохо, да. и 4% покупают иностранную валюту. И я думаю, там еще есть несколько процентов, которые они, люди, оставляют себе, да, оставляют, не тратят, то есть дома деньги хранят хорошо так еще у нас 10 минут и теперь еще один термин кстати потом вы можете посмотреть это видео еще раз потому что много терминов система налогообложения налогообложение или налоги налоги очень важное слово это деньги, которые мы, когда работаем, платим государству. А, мне кажется, у нас есть две группы людей, те, которые много экономят, и те, кто сразу тратят. Да? А, вот. да, значит, налоги – это то, что мы платим государству. Мы заработали, мы платим. И тоже иногда, когда мы покупаем что-то почти всегда, там есть налог, особенно если это алкоголь, сигареты, там большой налог. И в России, как вы думаете, какой налог в России, какой процент налога? Ну, зависит, но ну, какой средний налог? Например, во Франции, я не знаю, но я плачу 25%. 25% я плачу. То, что вы мне платите на сайте, покупаете, я плачу 25% государству. Это, мне кажется, это много. Так, Ахмед, 18% в России. Так, кто еще, как думает, какой средний налог? 20% примерно. Угу. Кто еще, как думает? Зависит, конечно, от сферы. Так. Да, я прочитала в Википедии, что если вы зарабатываете до 5 миллионов рублей, вот, молодец, Хамз, Ха, Хамзах знает хорошо, до 5 миллионов рублей вы платите 13%, примерно 13%. 5 миллионов рублей, сколько это долларов? Я не знаю. Но 5 миллионов рублей, я не знаю, если вы знаете, напишите. Вот, это 13. То есть это неплохо, я думаю, не так много. И более 5 миллионов, это 15 процентов. Я думаю, что есть, конечно, фирмы, которые платят больше. Я думаю, что эти цифры – это для индивидуальных людей. Да, Паола, да, мало или много средняя зарплата зависит от да, стоимости, от цен в данной стране, правда. Так. Вот, как вы думаете, вот такие налоги 13, 15 – это много или мало? Напишите, что вы знаете о вашей стране. Я думаю, что это немного. Во Франции это иногда 30, 40. И если у вас есть квартира, вы платите налог на квартиру. Ага, это примерно... Ага, да, 70 тысяч евро... О, долларов, да? Долларов в год. Да, это... Угу. Это... это если вы зарабатываете 70 тысяч евро в год меньше это 13 процентов это очень много 70 тысяч я думаю что это неплохо очень неплохо так ага путин поднял налоги до 15 процентов правда шанталь я не знала ну да так немного я тоже думаю что 13 15 это немного потому что я плачу во франции я думаю что да здесь это очень много, но, конечно, зависит, что вы получаете от этих налогов. Если у вас потом хорошая пенсия, хорошая страховка, страховка – это деньги на медицину, то почему бы нет? да? Почему бы нет? Да. Например, для меня сначала было очень трудно платить налоги, очень, потому что я плачу, потом я получаю деньги, и потом я плачу. И когда нужно платить, У -у -у, не хочу, не хочу. Но потом я думаю, а я плачу эти деньги для Татьяны, которой 70 лет, например, для старой, старой Татьяны. Нет, 70 – это не старая, конечно, но 100, например. <laughs> для Татьяны, которая не может работать, не хочет, я ей плачу в будущем эти деньги. Вот. И когда я так думаю, мне уже легче. Так, во Франции высокие налоги. А, хорошая фраза для вас. Когда мы не хотим платить, когда мы не хотим платить, мы говорим: "Меня жаба душит". Осторожно, это неформальное выражение, даже чуть-чуть вульгарное. "Меня жаба душит". Жаба это Такая рептилия, большая и э, обычно неприятная. И душить – это... <свы> Меня жаба душит, значит, я не хочу платить. Да, и, конечно, когда мы получаем нашу декларацию налоговую, иногда жаба душит платить. Но осторожно, это неформальная фраза. Так, в Узбекистане 12% хорошо понятно и последняя информация тут было трудно найти эту информацию налоги в греции сложная ситуация да есть страны где люди не, не, не хотят например платить да? так и э, есть такой термин как черта бедности черта бедности черта это как линия да вот как линия черта и бедность это когда люди живут бедно и черта бедности это когда люди бедные и мы говорим что у них недостаточно денег например в каждой стране есть такая информация что чтобы жить более или менее нормально, нужно иметь такую сумму денег. В России это, я думаю, где-то 10 тысяч рублей, это 200 долларов. Да. И, э, и да, и потом мы можем сказать, какой процент людей в стране живет за чертой бедности. За чертой бедности, то есть вот тут можно жить нормально, а здесь уже за чертой бедности. И есть разные интернациональные организации, которые говорят, какие страны, сколько процентов там людей живут за чертой бедности. Есть страны в Африке, где то девяносто процентов, это вообще Ужасно, конечно, надо им помогать. И в России я видела разную информацию. Например, я видела 2012 год статистика. Я видела 12% населения живет за чертой бедности. То есть это значит, что это люди, у которых нет базовых вещей. Вот, это много, да, я думаю. Но есть страны, где это 99%, есть страны, где это 0%. То есть Россия не самая плохая. И другую информацию я видела 2%. То есть я не знаю, я не знаю, но я видела статистику в Википедии 2012 год. 12% населения живет за чертой бедности. Привет из Англии, привет, Йеннер. Хорошо. Дорогие друзья, я закончила эту, эту лекцию. Каспер, хорошо для здоровья, бедность? Я не знаю, не знаю, а для сердца, может быть, не очень хорошо, да? Хорошо. Есть ли у вас какие-то вопросы? Напишите, пожалуйста. Может быть, какой-то комментарий. А, что вам было интересно узнать, какие есть вопросы, пишите по-русски. Значит, мы с вами поговорили сегодня. А, ага, в Японии мало бедности, понятно. Вы из Японии, мам? Так. А мы с вами говорили о таких глаголах полезных, как нанимать, увольнять, тратить, выплачивать. Мы посмотрели термины о деньгах, валюта, иностранная валюта. Я думаю, что я не смогла вам хорошо объяснить, что такое ВВП. Вот. И мы поговорили о интересной информации о России. Спасибо вам большое. Спасибо, Дарио. Спасибо, Камал. Всем спасибо. Приходите еще. Да, я вам не сказала о новостях сайта. Сегодня... Новая статья в блоге про собор Василия Блаженного на Красной площади. Потом было видео у меня на канале о словах долг и обязанность. А да, кстати, если мы говорим об экономике, у меня в блоге есть статья ⁇ Почему учить русский язык во время кризиса ⁇ я вам написала адрес на эту статью и конечно если вы в клубе русская дача я надеюсь что вы придете ко мне в клуб если вы еще не там у нас было видео интересное как я лучше начала понимать моих родителей благодаря пандемии и в это воскресенье будет еще видео семь чудес россии то есть самые интересные красивые места в России. Пожалуйста, приходите. Бехзот, вопрос, почему в одной стране налоги больше другой? Я не знаю, я не знаю. Я думаю, что есть хорошая книга, называется Почему одни страны бедные, другие богатые? На английском я слышала эту книгу, может быть там есть вопрос, ответ. А, дорогие друзья, еще один, один момент. Если вас интересует очень сфера экономики если вы работаете в этой сфере есть э, учебник книга ее без проблем можно найти в интернете называется русский язык для экономистов и автор попова и патрикеева очень просто в интернете вы пишете э, русский язык для экономистов и будет pdf там упражнения на лексику, если вы работаете в этой сфере с российскими банками, очень полезно может быть для вас. Да? Если вы напишите, вы найдете в формате PDF или можете купить, конечно, если нет. так. Спасибо, Шанталь, спасибо, Маан, спасибо, Бигзот, Камал, Шукруло, спасибо, Амар. Да, большое спасибо. И, пожалуйста, приходите еще. Я вам говорю до свидания, мы заканчиваем. Жду вас у себя на сайте, в блоге, на YouTube-канале, в клубе «Русская дача». И надеюсь, что это было полезно. До скорого, пока-пока!